Привет! Продаете в социальных сетях, на маркетплейсах или вообще в мессенджерах? В таком случае сайт вам, может быть, вообще не нужен. Но есть одно но. Без сайта нельзя запустить контекстную рекламу с оплатой за результат. Так было раньше. Теперь все изменилось. Теперь в Яндекс.Директе можно сразу получить готовый сайт для рекламы. Он будет создан автоматически, а объявления будут вести клиентов именно туда. Таким образом, даже не авторизованные на той или иной площадке пользователи смогут сделать заказ. Для этого заходим в рекламный кабинет. Выбираем «Добавить компанию». В режиме «Мастера компании» кликайте «У меня нет сайта». В блоке «Создайте бесплатный сайт» для вашего бизнеса нажимаем «Попробовать». Выбираем из списка компанию, либо создаем новую, если еще нет в профиле. Заполняем заголовок на странице, «Описание». Добавляем логотип и основное фото. Выбираем необходимые нам целевые действия. Заполняем контакты. Далее нам необходимо указать «Заголовок и его варианты». Варианты текстов объявлений, изображения, а также видео при его наличии, быстрые ссылки, например, на закрепленные сообщение в мессенджере. Выбираем регион показа, аудитория, если не знаете что и как или не уверены, то выбирайте «подобрать автоматически», опишите целевую аудиторию, укажите счетчик метрики, недельный бюджет и цель компании. Это может быть заявка на покупку. Переход в мессенджер, клик по номеру телефона. Можно разрешить директору автоматически применять рекомендации для этой компании. Возможные изменения можно увидеть чуть ниже. Все, компания и работающий сайт под нее созданы. Вам остается лишь принимать заявки. Как видите, ничего сложного. Не уверены, как сделать это правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь бесплатно делать это с первого раза. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. До встречи!